Всем привет, с вами я, Адилет, и я сейчас буду снимать тиктоки, тикток буду снимать, и это был, я хочу вам показать, как я снимаю, и может быть, может быть, новичкам тоже помогу, как снимать, как это делать, и так что будьте со мной, не переключайтесь, и давайте. Вот я сейчас буду на этом фоне снимать, так как я всегда на этом фоне снимаю. И вот я выбрал несколько, это несколько видосов. Сейчас я вам. Ой, сейчас я буду снимать, а вы следите со мной. Давай. Всё. Поехали снимать, все. Не получается. Надо это. Если вы хотите начать свой тик надо вот так. Сперва потренироваться, а потом. Не с первого дубля это снимается, так что, так что снимать это тяжело, если кто не знал. Еще знаете, надо песню подбирать, которая вам подходит. Если вам не подходит, то не делайте. Сейчас вот это вот сделаю, на экране вам сделаю это все. Но не буду песню класть, потому что на Ютубе запрещено это делать. Так что это не моя вина, это Ютуб. Если у вас не получается, то можете тут всякие эти другие, эти есть. У других можете это посмотреть и, и повторить Это тикток, так что можно тут повторять не как на YouTube. Короче, тут еще надо смысл понять. Если вы не понимаете смысл, то уходите с ТикТока и все у вас нет. Короче, у меня камера, это каждые 8-10 минут, заканчивается, отключается, не знаю почему, но я уже снял. Если вам покажу, это будет, наверное незаконно потому что YouTube это не так что если хотите посмотреть это видео переходите на мой тикток и там посмотрите все нормально поехали дальше давайте подписывайтесь на тикток и смотрите а тут а тут не могу Ютуб такая штука, что за это заблокирует мой канал или вообще удалит, Это что, так что не могу. тиктоки. А сейчас путу это. А сейчас буду это. А, сейчас просто ускорю момент, как я буду снимать это. Короче, как я буду снимать ТикТоки, и у меня из ТикТоков, знаете, сколько неудачных кадров выходит. Так что вы обещаю. Будете смеяться. Если не будете смеяться, то приходите ко мне, и я вас заставлю смеяться. Так что, поехали. Так получается. Вот такие получаются тиктоковки, вот такие-то я записываю, вот такие я записываю тикток. Я для вас без звука сделал, чтоб, чтоб YouTube меня не заблокировал. И это. На этом, наверное, все. буду заканчивать с тиктоком. Нет, я дальше буду снимать а вы, на этом, наверное, я вас отпускаю, наверное. Так что, давайте. Вот так и прошли съемки моего ТикТока. Если кто, кому понравилось, как я снимаю, если кто тоже хочет снимать и хоть что-нибудь взял для себя этот, то поставьте лайк. Я очень старался, чтобы для вас это подснять, заснять, короче. И у меня это, наверное, получилось. И я с вами буду прощаться, а вы подписывайтесь на мой инстаграм ТикТок Телеграм. Подписывайтесь и будете знать все информации обо мне. Так что давайте. Я желаю всем удачи и всем пока!